всем шабат шалом и также всем друзьям и здесь в Израиле и за границей наша недельная глава называется Трума из книги исход то что сейчас нам прочитал Яир Трума Трума – это пожертвование, это может быть любое пожертвование. Я сразу думаю про э, то, как... Э, сдают кровь для нужд других людей или жертвуют органами или помогают финансовой помощью все угодно что ты отдаешь и отрываешь от себя <реклама> Не просто так э, в Священных Писаниях разделено. Есть десятина, а есть пожертвование. Есть, есть десятина, которая обязательства, неотъемлемая, а есть пожертвование, которое ты даешь по своему желанию. Когда мы еще помиляем, и посухаем эти цаве, то есть это темп, когда дальше, а не Израиль. Это трема, и поруси, и зарашуем, и бе евреи, и зарашуем, и берели бы не Израиль. В хули трема, ми едко лишь, а еще ербено либо, тихо, и тремать. Это как у вас? На русском языке написано «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. На иврите написано, так же как в синодальном переводе «Скажи сыну Израилевым» сказать сынам израильевым, чтобы они принесли от усердия все, что они хотят. Потому что это и есть пожертвование, отдать то, что ты хочешь доброхотно, то, что лежит у тебя на сердце. И вот в третьем стихе написано «Вот приношения, которые вы должны принимать от них, золото, серебро, медь и шерсть голубую, пурпуровую, червленую, висон и козью, и кожи бараньи и красные, и кожи синие, и дерево сетим». Елей для светильника, ароматы для ялей помазания и для благовонного курения. То Те вещи, которые в то время считались дорогими. Если бы человек действительно хотел принести то, что он хотел сам пожертвовать, но О, uh, то каждый человек, наверное, бы сказал, «Я äh, выпекаю хлеб, я занимаюсь пшеницей, я принесу от плодов того, что у меня есть, я занимаюсь мясом, я принесу мясо другой, я äh, занимаюсь сельским хозяйством, я принесу овощи и фрукты, зачем мне сильно напрягаться?» Если я хочу быть שתרמימ למשו יחודי, или עוד חלק מז זה, אז אני אבין מה שנותן. Потому что если я хочу быть частью народа, который приносит жертву, я принесу то, что мне удобно. А ты тави маше маше צריך להבי, маше צריך להבי לבנייתו כי זה משהו אקר. И, но то здесь Бог говорит: нет, ты, вы можете принести определенные вещи, которые дорогие и которые я хочу, чтобы были в скине собрания. יודע, אנחנו, אנשים, אנחנו, а, ицурим, а, хомерим, а, люди это материальные существа. <решно> и как написано, что где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Если ты что-то <решно> дорогое для себя, отрывая от себя, принесешь Богу, то ты будешь частью этого. А если ты просто принесешь, что тебе не жалко, что тебе удобно, то здесь это не будет рассматриваться <говорит> <говорит> как жертва, как какое-то вложение трума они они аскирах жертву или, или, <бежертву> или пожертвование можно разделить на несколько частей я хочу сейчас поговорить про две части турмим <бежит> Например, на работе мы жертвуем своим временем, мы жертвуем своими знаниями, образованием, иногда здоровьем и физическим, и эмоциональным. <говорит> Мы не, просто... ب... мы не просто жертвуем, мы жертвуем э, взамен зарплаты, взамен того, что у нас будет за это материальное вознаграждение. А э, есть другой вид э, жертвы или пожертвования. <laughs> Когда ты жертвуешь чем-то, может быть даже материальным, و... а взамен ты не ждешь материальной награды. و... И я uh, и называю это качественным временем. Uh, uh, в прошлый раз Руслан говорил про качественное время между мужем и женой. Зачем? Нужно вкладываться. Зачем нужно уделять время именно качественному времени? Качественное время со своей женой, со своими детьми. Для того, чтобы было большей близости, понимания друг друга, уверенности друг в друге. Это время не когда ты можешь заработать деньги помимо тамашки иногда ты наоборот очень много тратишь денег для того чтобы провести качественныеные им и неважно день это два, одна неделя или две для того чтобы уделить время своей семье когда ты можешь в это время не брать отпуск а больше заработать денег зман но ты уделяешь это время для того, чтобы провести его со своей семьей, с женой, с детьми, с, с, с друзьями, может быть? И ты жертвуешь материальным, чтобы у тебя было качественное время? ואני חושב שזו התרומה שמתכفين אלוהים. я думаю что это та жертва, которую имел виду Бог. дорога, меня от кемато марте тмора, к иземе от доме трума, админатли эти два слова похожие жертва и для для для чего? в по אני חושב מיצפב מיתנו что не мучаем, летрол, машу хумри и якар, а линат, зман и худ и И я думаю, что здесь мы можем пожертвовать чем-то и даже материальным или дорогим для нас для того, чтобы провести качественное время с ним. Корхем акерим хадаша, в бета мигдаш, и он что Ахия, все знают этот случай, когда Ишуа сидел в храме и наблюдал за тем, как люди жертвовали, и пришла бедная вдова и положила две лепты. И uh, Ишуа сказал, что она дала всю свою жизнь, она uh, этими двумя лептами положила все свое сердце перед Богом. И uh, если uh, приходит к тебе человек и говорит, uh, поделись со мной твоим глазом, то ты скажешь, нет, я не могу, я могу тебе почку отдать, но не глаз. Но здесь эта женщина, она пожертвовала своим сердцем я в четверг здесь был чтобы забрать ребенка с музыки в здесь была группа которая молилась в четверг они их и они зман и и я, когда зашел в это помещение, я почувствовал, что люди проводили качественное время в молитве с Богом. Я думаю, что каждый верующий прежде всего должен искать в качественном времени провождение с Богом. حمرית, יותר, לנו, إخوتي, שלנו, мужчина, עם הילדين, עם И не все, не все только время жертвовать ради собственного обогащения, а знать какие, иметь правильные приоритеты, искать Бога, искать времени со своей семьей для того, чтобы пожертвовать самым дорогим, что у тебя есть в наше время это время. Для меня это было основным посланием в этой недельной главе. машу в и для меня это было главным посланием, что от каждого требовалось принести что-то материально дорогое для того, чтобы вложить в строительство Скинии, где потом они смогут проводить качественное время и искать Господа Бога. должны делать, чтобы я думаю, что каждый должен принять решение и самое дорогое время пожертвовать поиску Бога и провождению со своей семьей. Пусть Господь даст нам это желание и направление. Своими, особенно в дорогих для нас вещах. Шаббат шалом. Шаббат шалом.